Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ поиск работы или поиск себя. Когда вы ищете работу, работа находит в себе раба. Но когда вы ищете себя, то вы находите свое призвание. При поиске работы самое важное... Обратите внимание на то, чтобы вы искали не конкретно зарплатодавателя, либо работодателя. Вы должны найти в работе в этой себя. Вы должны обязательно обратить внимание на то, что работа вам должна быть по душе. Вас должно тянуть на работу. Вы должны ночами не спать воротиться. В желании вернуться назад. Вернуться туда, где вы творите. Где вы получаете настоящее истинное неподдельное удовольствие. И плюс за это еще получаете неплохие деньги. Даже с учетом того, что вы получаете совершенно небольшие деньги, по этому поводу совершенно не стоит отчаиваться. Задумайтесь лишь. Многие люди идут рабами на работу, в цеха, на заводы, на фабрики, в офисы, на склады, лишь ради того, чтобы прокормить себя, семью, чтобы не сдохнуть чтобы стоять на ногах, чтобы, как говорится, для поддержки живота и штанов. А у вас есть уникальная возможность, в действительности уникальная, приходить и работать во благо себя, для себя, ради себя, ради удовольствия. Ввиду того, что это ваше призвание и эта работа нравится вашему, вашей душе, вы наслаждаетесь, получая удовольствие от того, что вы делаете. Тогда, когда вы будете получать удовольствие от работы, ваша зарплата будет расти по той причине, что вы будете прилагать все необходимые усилия для того, чтобы зарплата росла, вы будете стараться делать лучше то, что и так любите делать. Это просто удивительно, стараться для себя и за это удовольствие получать все больше денег. У вас будет карьерный рост. Вы можете сделать очень даже неплохую, а порой невероятно взлетную и очень мощную карьеру, если работа будет по душе, если вы будете чувствовать, что вы на своем месте, что она для вас. И это означает действительно, что тогда работа находит в себе не раба. Она находит вас. Вы находите свое собственное призвание, вы находитесь себя. И это уже не работа. Это уже не труд. Это профессиональная деятельность, это хобби, это любовь. Это дело всей жизни. Только так подыскивайте себе. Некую деятельность. Только так выбирайте себе профессию. Никак не иначе. Не слушайте родителей, родных, близких, знакомых, соседей, врагов, которые говорят. Это выгодно, это модно, это прибыльно. Это очень легко. Тут не напряжешься, не устанешь, не спачкаешь руки, ноги. Не нужно переодеваться, до дома рукой подать. Всего лишь одними и двумя транспортами. Ничего, что зарплата невысокая, зато стабильна. Но мы забываем, что стабильность- означает Болото, которое затягивает, в котором постепенно погибаешь и задыхаешься. Болото, в котором вроде бы тепло, уютно, не беспокойно, стабильно, как мы любим это слово, но оно тем не менее затягивает. И в конечном итоге это болото вас затянет настолько, что не будет возможности дышать. Вы погибнете, конечно же, в переносном смысле. Это происходит зачастую у людей среднего возраста, для тех, кому за 40. Они понимают, что уже никому не нужны, даже себе. Они выработали себя и жили. В профессиональном смысле они не состоялись. Они пахали, батрачили. Они часто называют эту работу рутиной, бременем. Но мало кто из них, действительно крохи, которые говорят, я люблю свою работу. Она любит меня. Я получаю удовольствие. А иные даже говорят, я иду туда не ради зарплаты, а ради себя. Я там себя нахожу, я там себя вижу. Я там живу, я получаю это удовольствие. Я – это моя работа. Моя работа – это я. И я счастлив. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.